Всем приветик. Совет от высших сил. Расклад плюс игральные карты. Давайте. Да, давайте здесь проверим по сферам, а потом на других наверное уже общая. Так, любовь, отношения, здоровье, любовь, любовь, здоровье, отношения, любовь, здоровье, любовь, отношения, любовь, отношения, отношения, деньги, деньги, деньги, деньги, здоровье, любовь, отношения, отношения, здоровье, деньги, отношения, отношения, деньги, деньги, деньги, здоровье, деньги, любовь, здоровье, отношения, любовь, деньги. Отношения, отношения, деньги, деньги здоровье, здоровье, деньги, отношения и здоровье. Итак, сейчас будем по сферам смотреть. Именно совет, давайте по финансов вопросу. Финансовый вопрос. Итак, финансы, финансы, финансы, Давайте финансы на завтра. Большие силы дайте совет по поводу финансов. По поводу на завтра. Угу. Мало денежек. Но вы сможете заработать и пополнить свой Запас финансовый. Но также у вас деньги потратятся. И вы опять заполните, Опять потратите. Потом у вас еще меньше останется. Потом опять заработаете у вас будут денежки. Опять траты будут. Опять сможете заработать, накопить. Уже накопите. Опять потратите. постарайтесь накопить. И опять потратите. По поводу финансов. Наверное так и должен быть баланс. Тратить, копить, тратить, копить, тратить, копить. Хорошо. Так, по поводу энергии. Высшие силы. Энергия на завтра. В каком состоянии будет? Энергия достаточно хорошая, но, у вас настроением будет не очень. Потом вам захочется отдохнуть. Возможно, кому-то не хватает сна, кто-то не высыпается. Когда человек отдохнет, выспится, будете чувствовать себя намного лучше. Также надо обращать на свое здоровье. Так, Настроение, энергия, улыбок очень хорошее. Будете прям чувствовать себя хорошо. Но потом, возможно, рядом пробежит печаль на несколько минут. И радость сразу же к вам прибежит обратно, вернется, прогонит эту печаль. Ну, возможно, по поводу настроения, вы начнете о чем-то задумываться. Задумываться о личных отношениях, также о творчестве, о науке, именно о том, чего бы вы хотели. Возможно, вы хотели бы прочитать какие-то определенные книги, и вы решите, что вот настало время их начать читать. Так. Так, это у нас любовь, высшая сила в плане любви на завтра. На сегодня, на завтра и на послезавтра. Давайте посмотрим. Так, в плане любви. У вас есть чувство, именно в личном вопросе. Но к себе вы чувство почему-то скрываете. Но начнете, когда смотреться в зеркало, в зеркало <свят> когда начнете смотреться в зеркало, будете говорить себе слова хорошие, добрые слова любви. Также начнете показывать свою любовь окружающим людям, животным, кто вас окружает. Также вы захотите, чтобы у вас все было хорошо. И у вас будет все хорошо. Вам тоже будут говорить слова любви. Также вас ценят, любят и уважают. И вы тоже говорите слова любви. Счастье, улыбки. Любовь и улыбки себя с вами. Ваша любовь – это вы. Вы и есть любовь. Так, отношения. В первую очередь вы любите себя. Потом показывайте свою любовь к другим. людям, к природе, к животным, к миру, к планете, к нашему космосу, к нашей Вселенной. Так. Это у нас отношения, да. Высшие силы покажите. Какие будут отношения сегодня, завтра, послезавтра? Отношения, отношения. Сегодня достаточно обычные, спокойные. Но завтра, возможно, вы начнете думать о личной жизни. Также вы будете проявлять хорошие отношения послезавтра уже к другим людям, кто вас окружает, к животным, к природе, хотя вам морозы не нравятся, но сама зима, Новый год. Вы чувствуете, вы чувствуете себя, будто бы это волшебство. И задаетесь вопросом, как воздух или же мороз, или вьюга, или метель рисуют снежинки. У вас отношение к самим к себе, к окружающим хорошее. Вы цените себя, нашу планету, Земля. Также, животных, кто вас окружает? Вы хорошо относитесь к другим людям, к самим себе. К себе хорошо относитесь, к другим людям хорошо относитесь, к окружающему миру, хорошо относитесь, к природе относитесь, к такому холодному настроению, которое природа показывает. Одеваетесь по погоде, чтобы было тепло. А вот эта вот свежесть морозная это вот настолько так хорошо. Что так, так, посмотрю. Сейчас вот. Теперь вроде все. Нравится прогулка именно. В зимнее время. Снег блестит. Хрустит под ногами. Свежесть морозная. Так хорошо. Вот так бы в жару, да? На несколько минут. Снег, свежесть, воздуха Также высшие силы видят, как вы относитесь ко всем хорошо, а к сами себе хорошо ко всем. Окружающим тоже хорошо относитесь. И также высшие силы вам дарят подарки. Любовь дарит свою заботу, защищает вас, оберегает вас. Именно наша планета Земля создана так, чтобы мы могли жить. Также мы сами придумали чем-либо заниматься деятельностью, что-то делать, создавать, придумали науки. Сначала, конечно, придумали. Ну, изначально много чего, но чтобы контактировать с другими, мы придумали язык, язык слов, жестов, неймики, потом науки стали придумывать и все остальное. Высшие силы нас оберегают и хотят, чтобы мы хорошо относились к себе, к другим и к нашей планете Земля. Всем пока.